здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим устройство и принцип действия тесто-закаточных машин тестозакаточные машины применяются для получения тестовых заготовок цилиндрической и сигарообразной формы Процесс формования в тесто закаточных машинах слагается из трех операций. Раскатывание округленного теста в блин, завертывание его в рулон и прокатывание рулона в тестовую заготовку требуемой формы. Операция раскатывания в тестовый блин в тесто закаточных машинах всех конструкций осуществляется одинаково с помощью одной или двух петель. Пар волков, имеющих встречное вращение. Завертывание раскатанного теста в рулон осуществляется четырьмя способами. При помощи гибкого фартука 1 с грузом 2, подвешенного над лентой 3 транспортера, по которому перемещается раскатанное тесто панцерной сеткой или подвесками 1 из металлических путков установленных над лендой 2 транспортера, двумя бесконечными ленточными транспортерами 1 и 2 с противоположным движением и с помощью рифленого валика 2, установленного над несущим барабаном 1. Окончательная обкатка тестовой заготовки и придание ей формы батона производится на барабанных одноленточных или двух ленточных рабочих органах. Тесто закаточные машины с несущей лентой HTZ-1 и ht 231 Эта группа тесто закатывающих машин нашла наиболее широкое распространение в нашей стране. Закатывание осуществляется так. Сначала тестовая заготовка раскатывается в блин в результате прохождения через две пары вальцов. А затем завивается в рулон и прокатывается под формующей плитой. На тесто-закаточной машине HTZ1 закатывают заготовки в основном для изделий типа городской булки плетенки и других. Машина состоит из станины 12, в которой расположен приводной электродвигатель. Сверху на ней размещены волковая головка 2 с двумя парами раскатывающих валиков 3 и 14. И приводные барабаны 13 и 16 ленточных транспортеров, питающего 1 и несущего 4. Над последним установлены завивающая сетка 5 и формующие плиты 6 и 8. Под ленточным транспортом Транспортером установлен поддон 9. Над обоими транспортерами установлены насадки 7 для обдува заготовок воздухом. Несущий транспортер имеет дополнительную опору 11 и механизмы 10 для регулировки высоты рабочей щели между транспортером и формующей плитой. Для устранения прилипания теста поверхности вариков 14, и, 3, и направляющие доски 15 покрыты второпластом Транспортерные ленты и металлические детали, соприкасающиеся с тестом, покрываются кремней-органической жидкостью. К достоинству машины следует отнести систему мероприятий по адгезионному покрытию деталей и ведению обдувки заготовок воздухом, что позволяет ликвидировать посыпку муки на заготовке и значительно улучшить санитарное обслуживание машины. Следует отметить и удачную в конструктивном и эстетическом отношении общую компоновку машины и удобство обслуживания. Тесто -закаточная машина т 1 хт 231 имеет конструкцию подробную рассмотренной ранее машины ХТЗ-1, однако Машина Т1ХТ231 снабжена формующим транспортером и сменными формующими досками для изделий разной массы. В конце подающего транспортера установлен подающий валик, снабженный механизмом, позволяющим изменить расстояние валика от транспортера. Машина состоит из плиты 13, на которой смонтирован электродвигатель 12, ретая и 4. 11. В последней консольно закреплены две пары быстросъемных волков. 14, 15, 8 и 9. Между волками имеются направляющая плита 10. Валики 14 и 9 имеют отражательные реборды. Надо перейти. Питающим транспортером 7 установлен подводящий валик 6, снабженный регулятором 5, позволяющим перемещать валик по вертикали. Над рабочим транспортером 18 расположены завивающая решетка 16, прокатывающий транспортер 17 и формующая плита 1, снабженные устройствами 2, служащими для регулирования высоты расположения формующих поверхностей над несущим транспортером. В машине предусмотрено более строгое центрирование тестовых заготовок с помощью двух «щек-4». Обдувка тестовых заготовок осуществляется насадкой 3 Раскатывающие Волки 1 имеют одностороннее консольное закрепление. На волки надеты тефлоновые гильзы 2 и диски 3. Волки имеют рукоятки 4 для удобства смены. В машине имеются три пары съемных волков, рассчитанные на закатку заготовок массой 200-500 граммов и 1 килограмм. Машина обеспечивает формование заготовок без мучной подсыпки. Машина при вводится в движение от электродвигателя 1, который через клиноременную передачу 2 вращает главный вал 7 с волком 21. От этого вала через шестерни 6, 6 и 9, 8 и 5 вращается волок 22. волок 20 вращается от главного вала через шестерни 6, 6, 9, 8, 10, а волок 19 через шестерни 6 9 и 12. С помощью цепных звездочек 16 и 15 приводится в движение подающий транспортер 18, а звездочки 14 и 13 вращают прикатывающий волок 17. От звездочки 24 приводится в движение несущий транспортер 23, а от звездочек 11 и 4 – формующий транспортер 3. Машина имеет сменные волки различной длины. Для верхней пары 120, 145 и 185 мм, для нижней пары 125, 155 и 195 мм. Ширина ленты транспортеров, подающего 200, несущего 400 и формующего 400 мм. Тесто закаточная машина S500M относится к специализированным закаточным машинам, предназначенным для формования рогаликов. Устройство формующей головки представлено на слайде Машина состоит из приемной воронки 1, подающего рифленого валика 2 и двух раскатывающих волков 3 К волкам примыкают ножи 4 для очистки поверхности от теста Раскатанная заготовка поступает между лентами двух транспортеров 5 и 10, образующих клинообразную рабочую зону, в которой осуществляется завивание заготовки в рулон и прокатывание. Над верхним транспортером устроен посыпатель муки, представляющий собой емкость 8 с рифленым валиком 9, которым с помощью винта 7 можно регулировать натяжение ленты. Для этой же цели служит валик 6. Отформованные заготовки поступают на приемный столик 11. Барабанная тестозакаточная машина. К этой группе относится тестозакаточная машина МЗЛ-50, которая предназначена для формования заготовок массы от 55 до 550 граммов из пшеничной муки высшего первого и второго сорта при выработке батонов, городских булок, саек и плетенок. Тестозакаточная машина состоит из приемной воронки 6, двух раскатывающих волков 7 и 16, ребристого валика 17, для завертывания в рулон барабана 4, кожуха 10, для прокатывания заготовок приемного транспортера 15 для окончательного формования и электродвигателя 13. Все элементы машины смонтированы на двух чугунных стойках 11, которые совместно с приемным транспортером и электродвигателем укреплены на передвижном столе 12, установленном на катках 14. Кусок теста из делителя поступает в приемную воронку, захватывается двумя вращающимися навстречу друг друга волками и раскатывается в тестовый блин. Затем валиком 17 сворачивается в рулон и фартуком 8 направляется в зазор между барабаном 4 и кушухом 10 для прокатывания. После этого тестовая заготовка поступает на ленточный транспортер 15, где прокатывается между лентой транспортера и неподвижным щитом 18, для удлинения и придания ей определенной формы. Над приемной воронкой установлен мукопосыпальник 5. Для ограничения ширины раскатываемого куска теста волок 7 имеет реборды, а волок 16 для... «Лучшего захватывания» выполнен слегка рифленым. Машина имеет в комплекте три сменных формующих щита с различным профилем в сечении для формования батонов, городских булок, саек и жгутов для плетенок. Кроме того, машина снабжена сменным кожухом с плоской и желобообразной формой, который устанавливается между раздвижными торцовыми бортами. При необходимости разрезания отформованных заготовок над транспортером устанавливаются ножи 2. Для перехода на формование тестовых заготовок различной массой формы в машине предусмотрены регулировочные устройства 1, 9 и 3. Для изменения зазоров между раскатывающими волками, между кожухом и барабаном, между лентой транспортера, и формующим щитом. Машина приводится в движение от электродвигателя 13, который через цепную передачу приводит во вращение главный вал. Технические характеристики тестозакаточных машин, представлены в таблице на слайде. Агрегат для формования сдобных и булочных изделий А2 «ХАС». Предназначен для механического формования и разделки тестовых заготовок массой от 75 до 100 граммов и укладки их в два ряда на пекарные листы. Агрегат состоит из станины 1, к которой питатель 2, с распылителем муки 3. На станине установлен 5-ручьевой механизм для раскатки 4 и 13, дозаторы масла 9 и 15, дозатор повидла 16, механизмы центровки тестовых заготовок 14, надрезщики 11 и 17, передающий кислород. 10 и формующие 12 транспортеры, сетка для закатки тестовых заготовок, механизмы для складывания раскатанных заготовок. Сверху расположен расстойный шкаф для предварительной расстойки с цепным конвейером 5, на котором размещены 5-ячейные люльки 6. Укладка сформованных заготовок производится на листы 18. Работает агрегат следующим образом. Округленные заготовки по питателю 2 поступают в агрегат. Набираются по 5 в ряд и укладываются в люльки расстойного шкафа. Затем люльки опрокидываются с помощью упора 8 над одним из формующих механизмов. И по тесто спуску 7 заготовки направляются на формовку смазку маслом, повидлом и закатку в рулон, после чего поступают к надрезчику. Агрегат может работать в линии с печью, имеющей площадь пода до 20 квадратных метров. Установку листов в магазин агрегата и их съем производят вручную. Агрегат обслуживается двумя рабочими. Основным достоинством агрегата является полная механизация формования нескольких видов изделий, имеющих различные массы и конфигурацию. Производительность ленточных тесто закаточных машин, кусков в минуту, определяется по формуле, представленной на слайде. Вы посмотрели видеолекцию, посвященную устройству и принципу действия тестозакаточных машин для получения сигарообразных и цилиндрических тестовых заготовок. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Пусть о нем узнает как можно больше людей. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.